Здравия друзья, на связи Мошкин Владимир, вот моя страница ВКонтакте. Перенос монет призм работает, все волшебно, все очень быстро. Час двадцать э, была активация моим вышестоящим наставником, в 2.57 э, все монеты уже были перенесены за полтора часа, час тридцать семь. Это с пересмотром всех инструкций, с соблюдением всех правил, с фотографированием и так далее, и тому подобное. Я уже получил 5 трансферных ключей. Трансферные ключи буду передавать через сутки по следующему принципу. Вы мне присылаете, кто хочет активироваться в мою структуру, вы мне присылаете... Данные своего старого кошелька, ну то есть адрес кошелька и публичный ключ. И баланс структуры. Я проверяю, и у кого больше баланс, тот первый получит трансферные ключи. Почему так? Потому что те люди, у кого самый большой баланс, значит они, значит, они ну, баланс структуры имеется в виду, значит они сделали очень много работы. И справедливо будет, если они будут у меня в первой линии. Потом вторая линия, третья линия. Ну, то есть с соблюдением, конечно, тех, кто кого пригласил. То есть соблюдением реферальной программы. Это все само собой, разумеется. Но чтобы э, кто-то не прошмыгнул... Э, и не обманул да и не сказал там ты меня пригласил потому что у меня больше ста тысяч человек структура была я не могу всех помнить кто кого пригласил и кто-то может э, пролезть как так сказать наверх поэтому чтобы никто не пролез наверх я отслеживаю по балансу структуры а, также мне нужны край область проживания ваши чтобы в случае того, что когда люди будут с вашего региона, я мог их к вам отправить. То есть, чтобы у вас росла ширина, я занимаюсь построением структуры очень серьезно и не зацикливаю на себе, а распределяя по регионам. То есть, если вы там, допустим, с Иркутской области и ко мне будет обращаться человек с Иркутской области, то я его отправлю к вам. А, имя, фамилия человека, телефон с вас, скайп, ну ваша личная И электронная почта обязательно на Google Никакая другая электронная почта, кроме как Google, не принимается а, YouTube канал ваш, для того, чтобы я мог на вас подписаться и посмотреть, какой вы выкладываете контент А после того, как я вас активирую, вы э, скидываете свой новый адрес и новый публичный ключ Я вношу в табличку вот таким образом будет формироваться построение в нашей структуре. Это построение называется «Роевой интеллект». Почитайте в Википедии, что такое «Роевой интеллект» и сразу все поймете, как все у нас строится. До связи, всего доброго!